Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение Starcraft авторемастера «За зергов». У нас сегодня на очереди четвертая глава «Освобождение Кархала». Давайте посмотрим, что из себя представляет данная миссия. И попробуем ее, конечно, пройти. Высокая орбита Кархала – главная планета ОЗД. Теперь это ОЗД. Хотя была главная планета, наверное, Земля. Почему вдруг стал Кархал? Вы все отлично поработали. Особенно ты, Феникс. Мои ульи переполнены энергией, а сильны, как никогда прежде. Тогда не будем тратить время зря. Пока мы сидим сложа руки, ОЗД укрепляет оборону. Нужно полностью сосредоточиться на возвращении моей планеты. Ты прав, Арктур. Пора нанести удар по ОЗД. Только не забывай, что нам предстоит штурмовать одну из самых защищенных планет в секторе. Осада Кархала будет непростым делом. Директорат располагает внушительной армией. Кроме того, они могут бросить против нас зерков. Рейнар, вы с Фениксом атакуете дальний оборонительный рубеж, а моя армия нападет на главную базу ОЗД в Августграде. Мы обсудили этот план тысячу раз. Давайте уже атаковать. Как скажешь, Арктур. Уже к вечеру Кархал снова будет в твоих руках. Да, интересно, чем закончится данная миссия. Будет ли Кархау в руках Менгска? Или же Керриган, как обычно, приготовила для себя основной план, а для э, Менгска дополнительный, который не является для него, так сказать. В общем, в планы его это не входит, возможно, то, что будет в конце этой миссии. Давайте посмотрим. Так, нам дают только зергов, да, нам не дают поиска, не знаю, там... А, вау, тут еще есть и еще есть. Ну-ка, давайте тогда сейчас даже пронумеруем. Что-то бас нам надавали, ⁇ -мо ⁇.⁇ -мо ⁇ Нет у нас, да, лучше Давайте качаем туда. Так. Пещеру гидролисков надо, конечно же. Воу, какого хрена, откуда взялся? Что за зеркаль? Вот the факт. Пирамид. Директорат укрепил оборону своими Странно, что их не так уж и много. Возможно, подчинение сверхразума дается не так просто, как я думала. Так, мне нужно, конечно же, двинуться в шпиль. То есть не надо логово ставим, давайте-ка. Так, и давайте-ка все добывайте мне ресурсы, скорее. Нам нужно больше виспена. Нам нужно больше виспена, поэтому добывайте виспен. Так, нам нужно больше ресурсов, и ищем давайте-ка эти ресурсы на этой планете, чертовой. Блин, вот как неохота атаковать именно гидролисками, потому что они, блин, очень такие неживучие ребятишки. Так, там я вижу уже базу врага. Да, создаем гидролисков, плюс мне надо больше Веспена гораздо, конечно же. То, что много у меня, конечно, всего остального, это круто, но... Мне-то надо Веспен... Так, надо плюс еще нам создать. И Причем не один шпиль, а как минимум два. Нам нужно больше И нам нужно больше виспена, конечно же. Нам вот в чем вся проблема. Виспена. Вот в чем вся проблема. Нам нужно больше виспена. Ну, давайте, короче, атакуем пока что вот эту базу. Так, тут что-то уже нападение какое-то. Вот скажите мне, зачем Керриган столько именно минералов? Почему она бы не добыла бы виспен? Я вот этого понять не могу. Это что, такая супер тактика, что ли? Набрать э, минералов и атаковать только одними зергами? Ну, то есть зерлингами, нафига? Что это за идиотская тактика? Так, а это у нас база уже явно наших соседей зергов. Так. Это база зергов, но тут нет нигде минералов, да, халявных, которые я мог бы прям взять, просто заплатить Ну вот, есть минералы, там, скорее всего, газок должен быть По-любому там есть газок Там есть газок, и, как бы, в принципе, там я уже почти пробился, давайте это сделаем, наконец Одними зерлингами, да, не знаю, чем-то еще, короче Так, что надо? Гнездо королев, -мо. Господи боже мой. Гнездо королев? Ну давайте ставим, ладно. Ага, подставим. Суки. Так, вы вообще убирайтесь отсюда. Мне здесь не нужны совершенно. Можно плетки поставить, в принципе, для обороны. Раз ошибись. Сейчас умрет, да? Нет, по-моему, это не умрет, просто она будет с маленьким количеством хпшка и все так отправляем, короче, сюда, войска. Да вы заколебали атаковать, сколько можно атаквати так? Давайте самоубиваться все, пошли у нас. Так, отлично, мы выбили эту базу. Так, смотрите-ка, у нас получается есть возможность уже, да, превращать в улей. Давайте-ка так и сделаем. А, так, так, так, ну -то нам нужны. Нам нужны еще надзиратели, к тому же. Так, вы ставьте хэтчеры. Это откуда... откуда они пришли вообще? -то? Всех давайте, конечно. Так, ты куда подпер? Что там невозможно поставить? Ставьте, давайте уже. Базу эту. И добывайте, давайте мне минералы быстрее. Так, все. Ты сюда тоже, приз. Бегом, так, давайте мы начинаем здесь с улучшения дальше делать ага. Так, а тут можно даже еще по каньону кого пройти, да? Я так думаю, никуда он, да, в хорошее место не приведет нас там еще следующая база какая-то идет нам надо главное пока здесь укрепиться Так -с. Превращаем давайте-ка в шпиль величия а, Я думаю кстати можно было бы еще и одного раба сюда послать На добычу виспены Может быть это будет правильно Не уверен Так, целая куча рабочих пришло. Отлично. Отлично, отлично. Так, ну что? Сейчас вот-вот мы сможем начать делать стражей. Это прекрасно. Можно больше Ну, Веспена надо очень много. Конечно. Просто дофига требуется Веспена мне. Так, ну что. Включаем скорость передвижения. Вдираем одного, давайте, к, к Нам нужно Так, это понятно. Добываем, добываем, добываем. Угу. Два стража, только можем Там пока можно сделать. Больше, Еще одну. Три стражи. Нет, сюда. Да, сухопутными войсками атаковать очень больно. Там просто сплошные потери Там получается. Больше, Если расчет Керриган изначально был на зерлингов, то этот расчет был вообще неправильный. Как можно зерлингами пробиться сквозь такую армию, я не понимаю. Там просто сплошные смерти среди зерлингов. Конечно, это зрелищно, но это, блин, он, видите, сколько уже минералов, а я, по сути, ну, пробил там всего пару бар этих бункеров. Потратил где-то 3000 просто минералов, ну не 3000, а где-то 2, но все равно очень много минералов впустую. Так, уже пять стражей, отлично. Сейчас будет шестой у меня. Так, и надо Далко дальше развивать, дальше развивать наши войска. О, это жестко. Это минус слон скорее всего. Нам нужен детектор здесь, потому что там это ихняя улитка сидит в земле. Вот кто нам поднасрал до этого. Я просто не видел, кто подсирал. Это, оказывается, из-под земли там. Это хрен. О, еще теперь людюшки сюда прибежали. Но людишки не учли, что у меня сплошные... Стражи, поэтому он просто ничего почти не сделал, кроме как одну плеточку уничтожил. Так, дальше улучшения делаем. Шесть стражей. Сейчас еще бы парочку стражей, можно было бы уже пойти в принципе в атаку даже. Тут так как я вижу одни только плеточки, там одна знитка, и все по сути. Вся их защита против Стражей. Я про просто-напросто нету, можно сказать, даже. Ну и ради прикола можно насоздавать, конечно, зерлингов, чтобы они пошли в атаку, но это, <laughs> это безумие. такое безумие. Обезумие-то направить зеленых в атаку на бункеры, чтобы они там все сдохли. Просто сдохните, твари, типа, послать их и пускай они умирают. Так, что-то они туда поперлись. Что, давайте в атаку? Не, автожди Конечно, постойте со своей атакой. Это шутка, ну так не, не Так, ну на всякий случай детектор у меня все равно будет поблизости, чтобы если вдруг там окажутся все-таки врайты какие-то, чтобы можно было уничтожить. Так, вот ну у нас развивается. Слушайте, а у меня же есть еще развитие на... Да, у меня же тут есть набег и на атаку, так что давайте, наверное, разовьем эти сначала технологии. Потому что зерглнги еще из-за этого хреново атакуют, у них нету еще технологий, которые им дают реально хороший буст к атаке. Без буста они ясное дело умирают так быстро. Так. Тут еще есть их технологии, тем более. Нам нужно ну короче света. давайте сначала будем атаковать одними стражами потом как вам появятся технологии для моих зерлингов так начнем ими тоже атаковать так что у меня будет наша войска атакуйте дальше ч ⁇ м не станете. Эволюция завершена Наши войска Эволюция завершена Ну вот и все, минус уже Огромное количество их Зданий Они по сути ничего сделать даже не смогли и минус это база. Так, броньку поставим. Расхерачили, короче, ребятишек. атаку, в атаку, атаку. Отлично. Все, эта база тоже свободна, можно ее занимать вполне. Там еще одна база я вижу. Короче, я думаю, тут сейчас просто ДГ будет десекатка очень быстрая для врага. А вот тебе и врай ты. Ожидаемое, мои. Я, по-моему, сейчас сюрму очень сильно. Блин, нет, нет, нет, нет, это. нет, нет, нет, Прошу прощения, но это реально нет, вот откуда взялся один в нет, <клёх> Почему именно в этот момент он и решил прилететь? Я дело, он сейчас просто исчезнет и все, все что дадутся Или нет, он не исчезнет ну, давайте в атаку, короче А что, скорость передвижения, что ли, у моих гидролистов нету? Да, у них нихрена вообще нету, поэтому они двигаются еле-еле, как калеки. Я смотрю, что-то они какие-то медленные. Калеки какие-то. Так. А что еще тут строить, я даже не знаю. Но сквернителей я не люблю. Разве что вот это можно поставить. Или, например... Пещеры Нидуса тоже можно поставить, потому что далековато двигаться. Но там, насколько я понимаю, пещеры Нидуса нельзя ставить на не слизи, поэтому я, в принципе, все равно сюда пройти не смогу. Да. Так что надо там ставить базу где-то еще дальше. Это выглядит очень геморройно. Устанавливать еще базу дальше. Разместить выход Ну да, я могу разместить его только именно на слизи Эволюция завершена. Так все бесполезно получается здание Эволюция завершена зерги Опа! А у него тоже есть такие же войска. От дерьмо. Отходим. Нам нужно как можно гидрой сейчас больше. Против стражей, конечно, гидравистки не очень хорошо подходят. Надо, короче, атаковать прямо сейчас. Потому что у них появляются вот эти вот стражи. начинают ими рашить, И нам надо чем-то сейчас, пока у них нет таких войск, надо атаковать. Потому что дальше будет только хуже. Надо надзирать или еще туда Просто пускай идут в атаку они постоянно. Так, вообще не Так, ну мы уже очень далеко прошли А враг до сих пор особо не сопротивляется Это что, поражение, что ли? Врага Он просто сдается Ну да, походу, он вообще даже не воюет. Это называется дзю походу. Так, нам надо срочно туда детектор. Ёб твою мать, и лети сюда. Вот дерьмо, атакуйте, блин, этих скружей, суки. О, твою мать. Да, много потерял стражей. Так, давайте все в атаку. Еще одну детектор туда пошлю. я oh, не хитрый, да? нужны недостатки. Да, минус хэтчери. Еще минус хэтчери. Что там от кого у нас войска? Да, нет ни одного да вижу вообще ни одного блин там в ты значит не надо сюда надзирать Нам ну, надо сюда кого-нибудь послать А то все, мое нападение пока что захлебнулось Я вроде как неплохо так размочил всех, но Там еще белый остался, самый главный тиран А, еще и причем оранжевый живой я думал, он уже все готов Ни хрена Там не пройдешь. Да, пока туда не послать гидролизков, там не пройдешь. Можно даже не пробовать. вот этими войсками сюда двинем тоже. Хотя, конечно, смысла это этом нет никакого. Нам нужно пена. Так. Так. Гидра прибывает у нас. Ишел, давайте сюда. Так, здесь посносили, я смотрю. Там есть, наверное, еще какие-то там танки, я понимаю. Ага, Где-то, наверное, наверху стоит. Где-то, наверное, наверху стоит. Так, здесь скружи. Сука. А там не только скружи, там еще и, блин, батлкрузер оперешено. Так, мы осводили тут некоторые базы. Можно их занять, конечно. Так, и займем. Потому что тут есть газ. И тут тоже есть газ. Можно тоже будет занять потом эту базу. Так, ну а пока давайте летим дальше и вот разносим ну, все, что есть. Блин, правда, нас там тоже вниз. Где танк бы их понять? Вот где он стоит? Что-то он прям далеко очень стреляет. Это скорее всего он, значит, на возвышенности где-то стоял. Или нет, а где он вообще? Никакого я здесь танка не вижу. В памяти почему-то. Так, нам надо вижу сюда. Пока что летим тогда дальше. Вот тут еще есть что-то какое-то... Подобие базы. Смотрите, они решили атаковать. Да еб твою мать! Как они там все умерли? Судьки не дети. Да не торопитесь вы так, стойте на месте Да блин, откуда ты-то взялся? Я же тебя убил Добейте эту королеву, сраную Как заноза в заднице, мешает мне Где-то там у них. Ну, там есть Валькирия, конечно, вижу. Валькирия можно будет вывести спокойно. Там еще есть Валькирия. Так, блин. Прям подзаморочил меня противника скажу. Давайте, короче, сделаем даже этих слеп пускай, они прям выносят. Врага, Вражеских слепней, моих слепней. Пускай все выносят друг друга. Так, тут создадим давайте войска. Вот тут у нас, я смотрю, добывают уже минералов, там остатки какие-то. Давайте сюда. Да, очень нелегко я, так понимаю, пробиться там. Просто надо как-то сосредоточить атаку свою. Надо вот слепни. Они мне вот здесь реально пригодятся. Наверное, впервые я их буду использовать за всю компанию. Но все равно, как бы там ни было. Они здесь нужны. Там, потому что танк откуда-то бьет, я даже не понимаю, откуда он бьет. За километр, прям вообще стреляет. А, ну вот тут понятно, откуда стреляет, да. Вот, с той стороны было непонятно. Он... Вот тут мы и стояли войска, как он стрелял вообще откуда-то оттуда, я не понимаю. То ли он взял отошел, или что, как... как так получилось. Так, батл уничтожили, хорошо. Там где-то танк стоит, так что нет, дальше идти нельзя. Хотя можно попробовать пройти дальше, но там вот эти слепни, они могут сильно нанести урон. где стреляет, я что вообще ничего не понимаю. последних хп просто добивает Нет, это Это gg Отступаем еще танк установлен, так выйдут ну, у меня уже дополнительные гидровиски. надо еще стражи извести, дополнительные но это будет невозможно практически потому что у меня нет виспина дополнительного виспина у меня не добывается Тут задница. Давайте все на передовую. Все на передовую. Можно послать, в принципе, с кружей, пока на то, чтобы уничтожить Валькири. Кто там атакует на войска, -мо Откуда ты взялся, сукин отлично я избавился от скружей врага это самое главное так где у меня где где где ну лист. -то понять не могу а вот он. Весь пен да бывать виспен? вообще забить на эти минералы все равно еще стражи но ну, мы почти восполнили наши потери переходим снова в атаку откуда ты берешься а? Блин, тут еще в сво ⁇ атакуем. отлично. ну все это минус враг. фух, жесткая баталия была, жесткая баталия. Вычищаем территорию. Продолжайте, продолжайте атакуть. Надо все полностью убивать. Хотя я уже не знаю, мы, по-моему, все выбили. Почему нам победу не приписывали до сих пор? Или неужели они установили еще где-то базу? Я угарну, если на самом деле это еще база какая-то появилась. Потому что я все базы же снес. по идее. Так, там у них скуржи были, по-моему, да? Три скуржа летающих было. Да-да-да, так что не, давайте без этого. Без бессмысленно. Так, а Я молчу оборона ОЗД Словлина. Артур, благословляю тебя взять в свои руки бразды правления этим миром. Не ехидничай, Керриган. Уговор есть уговор. Я снова стал законным императором Доминиона. Теперь я отправлю генерала Дюка развернуть операционную базу в Августграде. Да будет твое правление долгим и благополучным. Просто Менгск заслужил свою, э, свое место. Но я даже не понимаю, в чем дело. Наверное, что-то в, в следующей миссии что-то изменится. Потому что не может быть так все прям прекрасно для Менгска. Потому что, ну как бы, Менгск до этого был злейшим врагом Керригана. И почему вдруг э, Керриган ему так помогла. И вообще, как бы, он предал в Керриган, когда если, если вспомните. Ну ладно, в общем-то, мы закончили эту миссию. Она была... Ну, в принципе, не сложно, просто надо было, блин, по-нормальному играть. Я что-то вначале затупил, долго нанимал войска, потом пошел атаку, разнес зергов просто одним махом. Но, однако, против тиранов белых я долго воевал. Достаточно много времени потратил впустую. Ладно, ну что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайк, лайкосы, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. С вами был Веном, всем пока, удачи!